Мисмилля ассаляму алейкуму рахматуллахи баракатух. Сегодня проходим двадцать шестую букву. Буква Ха Ха. Как в слове Аллах Аллах Ха Ха. Итак, буква Ха Ха. И здесь слова Хатиф Мухандис. Буква Г, Буква Г, Она пишется над строчкой и соединяется в обе стороны. Телефон. Гатив. Телефон. Гатив. Смотрите, как пишется буква Г, В виде кружочка самостоятельной, когда она... Вот в виде вот такого кружочка. Над строчкой пишется. Г. Еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. Буква. Ага, ага, ага, ага, ага, ги, гу. абу гурейра, абу гурейра, был такой сподвижник, абу гурейра. Итак, ага, ага, садха, ага, ага, в начале слова она пишется, смотрите как, ага, у нее уже хвостик появляется, ага. В виде булавки. Как булавка. гатив, ГАТИФ. ГАТИФ. ГАТИФ. ГАТИФ. Телефон. ГАТИФ. Полумесяц. ГА. С КЯСРАЙ ГИ. ГИ. ГИ. ГИ. ГА. С КЯСРАЙ ГИ. ГИ. ГИ ляль гилал, гилал, полумесяца, гилал, гилал. Дальше га с домой, у гу, Ху. гу, Ху. гуд, гуд. Птица, гуд, у удот, птица, удот, гуд, гуд. Га, смотрите, как га в конце слова пишется и с сукуном. Например, например, например, возьмем слово лицо. Ваджа, ваджа, ваджа. Га с фатхай. Г. Ха. Гадия. Подарок. Подарок. Подарок. Гадия. Га. Ха. С Кясрой. Полумесяц. Гиляль. Полумесяц. Гиляль. На скорой помощи. Полумесяц рисуют. Гиляль. Красный гиляль. Гиляль. ахмар Дальше. Га. С домой. Гу. Ху, гурейра. Маленькая кошечка. Гурейра. абу -хурейра. Был сподвижник сподвижник такой. Абу-Гурейра. гурейра Маленькая кошечка. а ага. с укулым. Ага. Например, например, специальность какая-нибудь, профессия Мегана, Мегана, Мегана, Мега, на, Мегана. Смотрите, как Га в серединке пишется, как она в конце пишется по-разному буква га пишется по-разному. Что самостоятельно, что в начале, что в серединке, что в конце. Итак, мигна. Какая-то специальность или профессия. Мигна. Так, смотрим. Га с кясрой Га с фатхой га. Га с доммой гу. Га ги Га с сакуном Га Г ага, ГИ, ГУ Выходит из самого низа горла Это буква ГА ГА Буква ГА соединяется вправо-влево, дает соединение в обе стороны ГА Буква ГА соединяется и вправо, и влево Смотрим, как она будет в серединке В виде пропеллера вот такого вот узелка Получается буква «га». «Га», «га» в серединке соединилась и вправо, и влево. И влево дало соединение. Так, смотрим дальше. В начале слова, смотрите, было так. В начале слова она... Хвостик появился у него. Соединение появилось. В серединке, в обе стороны уже. И в конце вот так пишется. Смотрите, как пишется «га» в конце. Еще раз, смотрите, обратите внимание, как пишется буква «Га». Самостоятельная буква «Га» вот так, никуда не соединилась. Вначале она подсоединение дает, получается как булавка такая. Потом в серединке узелок. И в конце вот такая буква «Га». Смотрите, в разных местах по-разному пишется буква «Га». Баракаллаху фикум. بوقها سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك